Это связано, скорее всего, с определенной первопричиной. Я думаю, она все-таки существует и кроется она в словах. Которые когда-либо сказала либо сама себе женщина, либо в шутку какая-то подружка, либо кто-либо из близких данной женщины. И эти слова звучали так «Ты никому не нужна» или «Кому ты нужна?». И после этого либо женщина сама себе сказала эти слова, либо близкие сказали, либо в виде издевки или подколки или критики сказал какой-нибудь мужчина или знакомый или незнакомый. И это является первопричиной того, что женщины потом в дальнейшем появляется вот такая проблема, она не может выйти замуж. Избавиться от этого чрезвычайно сложного, как считают люди, проклятия, можно двумя словами. Каждый вечер перед сном с открытыми глазами нужно сказать, я очень нужна мужчинам. Я очень нужна мужчинам. И после этого лезть спать. Если вы будете делать ну, хотя бы одну неделю, вы увидите, насколько изменится отношение по отношению к вам. Я сегодня буквально смотрел, думая о том, какую, какой я должен провести вебинар, я смотрел семинары э, инфобизнесменов, которые широко популяризируются в Ютубе. Э, такой интересный мужчина Сатья Дас. Мне понравились его высказывания могу сказать что они отчасти эзотерические в том числе и знаете очень много очень много было сказано о мужчинах и женщинах вообще очень много сейчас говорится об отношениях между мужчинами и женщинами почему ничего не получается от чего Срываются встречи, а я считаю, что это все очень эзотерично и очень просто. На самом деле, в моем понимании, нет ничего сложного в отношениях между мужчиной и женщиной. И наладить эти отношения или объяснить, почему происходят разрывание отношений, очень удобно с позиции а, человека, знающего эзотерику. Ну, Мое мнение, оно такое, как бы на раз, два, три. А первое, женщина не может, женщины устроены по принципу, почему женщины не выходят замуж, почему, дело в том, что у каждой женщины есть определенное качество, это качество, которое называется разочарование, очень часто женщины разочаровываются, и это происходит уже на первой встрече, я объясню вам почему, дело в том, что а вот это разочарование, когда женщина один раз встретилась с мужчиной, и после этого говорит, я разочарована, я никому не нужна, или мне не нужны они, это и есть те слова, которые являются тем, что потом приведет к тому, что она никогда не сможет найти любимого человека. Что это за разочарование? Почему они происходят? Если какая-то причина, она есть, это в фактическом, закоренелом Аксиоме, которая есть у каждой женщины, это аксиома проблема, но с которой справиться невозможно. Если бы ее не было, то женщина не была бы женщиной. Это аксиома звучит так: каждый раз, когда женщина идет навстречу, то она видит в этом человеке незнакомого никого-либо. А если это мужчина, то она видит в него мужа. То есть каждый раз, когда женщина встречается с мужчиной, даже если это просто так встреча, просто поговорить или просто посидеть, она видит в этом человеке фактически мужа. Естественно, если... Если не совпадают у них вибрации, если не совпадают идеи, если не совпадают поведение человека или ее поведение не нравится мужчине, то между ними происходит разрыв. И это фактически приводит женщину к тому, что она разочаровывается и говорит, я не нужна, все мужчины такие. И это фактически приводит в дальнейшем к тому, что такая женщина, ну, ей очень сложно э, воспринимать потом мужчин. В априори как людей э, нормальных но это же ничего не значит если рассмотреть данный концепт то можно сказать что женщина которая не будет на каждой встрече э, глядеть на мужчину или думать о мужчине как о потенциальном муже но для нее выбор любимого мужчины будет проще и скорее всего в жизни состоится однозначно любовь и однозначно появятся очень хорошие отношения но ну, это наверное, пункт один который очень часто интересует женщин Ну, наверное, пункт 2 почему женщины не могут жить с мужчинами в чем эта проблема заключается я ее тоже понимаю с позиции эзотерики она банально и буквально как бы лежит на поверхности у каждой женщины есть качество такое, это качество отношения по отношению к тем людям, которые находятся в ее семье, как к ребенку. И особенность женщины заключается в том, что если она начинает жить с мужчиной, то рано или поздно, для того, чтобы жизнь была прекрасной, ей придется все равно относиться к этому мужчине не как к мужчине, а как к ребенку. Вот в случае, или как своим детям. В случае, если это качество формируется, если женщина может настроить себя на то, чтобы так относиться к мужчине, то тогда жизнь налаживается, она становится замечательной. Но если женщина старается относиться к мужчине так, как будто он мужчина, то есть он обязан, он должен, то это в дальнейшем приводит рано или поздно к тому, что между ними происходит в отношений и вот появляется ряд каких-то проблемных.